Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные, смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Мать уходит на работу и говорит дочерям, доченьки, отец придет вечером, ну сто процентов пьяный, вы его разденьте до пояса и уложите, уж точно заснет. Однако, мам, ну а почему до пояса-то? Змея не стоит. Через час она им звонит и спрашивает. Ну, как? Отец-то вернулся. Да вернулся, мам. Мы его раздели. И выше пояса, и ниже пояса. А как змея-то? Да? Мы ее взяли, придушили. Яйца поколотили. А гнездо сожгли. Девушка стоит в аптеке, покупает свечи от геморроя, а сзади стоит мужчина и увидел ее покупку. Она так засмущалась. Он подходит к ней, чтобы разрядить обстановку и говорит красивый у вас подсвечник! Сидит дед в бане, парится, парится. Вдруг заходит три афроамерикоса. Раздевается, дед смотрит, у одного белый висит, а у двух черные висят. Не поймет, любопытство-то ложит. Решил он у них спросить. <coughs> Дорогие афроамерикосы, не пойму, почему у одного белый, а у вас черные висят. Муж какие традиции, ритуалы. Они ему отвечают совершенно без акцента на русском языке. Ох, ну во-первых мы не афроамерикосы, мы буровики сургута. А это Юрка, к нему вчера жена приезжала. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!